Валена, какую ты сегодня хочешь сказку послушать? Например, про добрую сову, которая помогала людям. Это первая сказка. Вторая. Как гусеница подружилась с домиком маленьких муравьев. Это вторая сказка. И третья сказка. Как лягушка подружилась с человеком. Какую ты хочешь сказку послушать? Ну, сова, которая помогала всем. Людям, да? Хорошо, сказка, как сова помогала всем людям. Даже зум, представишь? Сказка начинается, конечно же, с дерева. Потому что в дереве сова жила. И это была ночь. Потому что сова любила ночь. Но ради людей она не спала днем, она спала только маленький кусочек ночи, когда люди ложились спать. И ночью она и днем помогала, получалось. И спала всего она два часа в сутки. Сейчас она спит. Через минуту она уже проснется. Сама проснулась, подтянулась и сказала, «Доброе утро, мир, которому я буду сегодня помогать». Но сова была хулиганистой. Она помогала всем, но только тем, кому она очень любила. Бывало те люди, которые у нее был даже список. Очень хорошие люди, просто хорошие люди, наполовину хорошие люди и просто люди. И она выбирала, кому я сегодня буду помогать. Очень хорошим людям, просто хорошим людям, просто наполовину хорошим людям или просто людям. У него были две рулетки, они крутились. На каком сегодня стрелка выпадет? Крутанула совушка и покрутила стрелка. Смотрит сова. Хо-хо! Полухорошие люди сегодня выпали у меня. Посмотрим, как я сегодня могу помочь. О, дядя Петя, это такой мужичок, который дрова любит колоть, он, все, он дровосек, он все время где-то достает дрова и все время их колет, надо ему помочь. Полетела сова, а уже рано-рано утро наступило, пока сова занималась всем этим, уже пять утра, можно сказать, на человечьем языке, смотрит, а уже дядя Петя... Зевает, говорит, сегодня поработаем до ночи, до полночи. Я уже принес дрова вчера, надо их колоть. О, привет, сова, добрая голова, сегодня опять будешь мне мешать? Хо-хо, не сомневайся, дружище, ты мой полухороший человек, поэтому ты сегодня не будешь скучать. Ты думаешь, сова? Конечно, я тебе устрою сегодня веселую жизнь. Как, Сова? Ну, помнишь, когда ты колол дрова, я занималась зарядкой вместе с тобой, брала такой же топор и брала и маленькое дерево твое рубила. Конечно, помню, это было маленькое. Брала маленький топорик И рубила мою маленькую яблоню Она же маленькая Ее еще рубить не надо Да, а какая разница Ты все деревья рубишь без разбора и я рублю Но это яблоня, там яблоки растут Я такие деревья не трогаю Они хорошие Подумаешь, я тебе помогла А ты мне спасибо даже не сказал Спасибо сказать? Конечно Человек, не каждая сова тебе так поможет Ну конечно, я думаю тебе Мне поможет Сова еще лучше Короче, ты мне молоком поил? Ты мышек мне давал? Нет А какой разговор? Ты полухороший человек Я хороший человек, полухороший Ладно, давай Работай, а то ты уже целый час Со мной споришь Хуху. ху Я уже на тебя начинаю похоже, Сова, быть Ладно, иди работай о, видите, дровосек рубит дрова. Он полухороший человек. Если бы он не давал молоко, он был бы хорошим человеком. А если бы еще и мышками угощал, он был бы очень хорошим человеком. А так как он ни то, ни другое не делает, он просто полухороший человек. Смотрите, как он умел ломает древесину. Молодец. «Не мешай, сова! Я рассказываю всего лишь людям, какой ты хороший человек». Не мешай мне рубить, и людям неинтересная жизнь дровосека. Смотрите, видите, у меня горячая вода есть. Я могу ему взять и растопить печку горячей водой. Ведь горячее все должно огонь вызывать, конечно. Берем, нагреваем воду. Он, похоже, эту воду грел для того, чтобы чай попить. Он уже, наверное, попил, раз дрова колет. Но только что сгипел чайник. Но, наверное, он уже успел попить. Берем воду, выливаем прямо на дрова, которые для разжога огня он приготовил. Сова, что ты творишь? Я тебе сюрприз готовлю. Сова, ты хороший сюрприз готовишь? Конечно, ты не поверишь. Это такой сюрприз, который ты всегда мог мечтать. Да? Да. Сова, ты мне готовишь чай? Конечно, уже приготовила. Так, наверное, надо немножко воды оставить, все таки чтобы ему чай приготовить. Так, вот хвостик мышки у меня есть. Со... Знаешь, какой человек я тебе чай приготовлю? Как совы учили. Так, добавляем хвостик мышки, добавляем немножко молока, добавляем немножко сиропа вишневого, все сбалтываем и маскируем запах духами славячими. У меня есть немножко запах малины. Так вот. но бери человек, попей немножко. Так, хвостик мышки надо выбрать. А что это за интересный напиток? Сова у тебя получилась. Ну, очень вкусный напиток, правда? Правда. Он сладенький такой, интересно, а почему вкус крови немножко чувствуется? Потому что это кровавый напиток сов. Это совы такое пьют перед тем, как напасть на мышку. Хороший напиток. Ну вот, ты выпил. «А вы знаете, в чем подвох был? Он дровосекты зеркало не носит с собой, поэтому не знает, что его лицо стало зеленого цвета, а его язык стал темно красного цвета, а его глаза стали синего цвета. Он, конечно, может рубить дальше дрова с таким цветом лица, но и детишки подумают, вампир стал из кладбища. «Я очень добрая сова, правда, детишки? Да, совушка, ты молодец! Теперь мы будем тебя любить дважды больше!» А, сова, а за что мы, кстати, любить тебя будем? За то, что дровосек стал добрым А, точно, а то все время дровосек злой какой-то Ну ладно, и полетела Вот, сегодня я помогла дровосеку, полухорошему человеку Он очень полухороший, и наполовину он хороший Теперь он будет с красивым лицом жить Мама приехала дровосеку на следующий день Привет, сынок, а что с твоим лицом? Не как малины обожрался? Мама, сколько тебе раз говорить? Малина не может синий цвет давать лицу, да? Очки одень. Точно, сын. Ты, похоже, объелся какой-то краске. Мама, я не ел краски. А что ты пил? А что ты ел? Ничего не ел, не пил. «А почему ты дрова сломал? Это же подарок мой был, я тебе дрова каждый год дарю, чтобы ты все время сажал их, а ты их рубишь, почему?» «Потому что, мама, я дровосек». Ты что, не садовник? Ты не сажаешь деревья? Нет, я их рублю. Ах ты, сынок, я же тебя отдавала в специальную академию, чтобы ты стал садовником, чтобы ты сажал деревья. А я тихонько дровосеком работал, и поэтому ничему не у... научился ну, в этой академии и стал дровосеком. Все, сын, я больше с тобой не дружу. Ты плохой сын. Я таких сынов не люблю. Пойду к своему 55-му сыну. Ладно, пока, мама. Больше ты мне не мама. То есть, не сын. Короче, я пошла к 56-му сыну своему, хорошо? Пока, мама. Так, этому сыну я сходила, поссорил с ним. Осталось ещё 3000 сынов у меня. Так, привет, сын. Привет, а ты что делаешь? Я. Я водитель, я людей развожу. Плохой сын. Ты почему? Ты же хотела, чтобы я водил, возил людей. А теперь не хочу все. Так, и этого, сына вычрки. Больше у меня нет сыновей, наверное. Это был самый последний. А сова этим временем помогала просто человеку. А просто человеком был бабушка, которая гоняла скалкой сову. Ах ты, сова, что ты творишь? Почему ты ешь занавески? Ну, понимаешь, бабушка, они вкусные, они очень похожи на мышек. Если они серые, это не значит, что это мышки. Это значит... Ах ты, сова, уйди отсюда, я тебе помогаю. кушу мышек. Разве это не хорошо? Пошла вон, сова. Сова, куда занавески мои делись? Хуху, ху, -ху. Я, я тебя спасла от мышек. Ах, гадкая сова. И тут мимо попался хороший ребенок, но сова его отметила просто человеком, потому что он не кормил ничем и думал, что это плохая птица. Привет, ребенок, привет, сова. Что ты творишь? Я ем твои колготки. Зачем? Ну, они серые у тебя. Иди, сова, знаешь куда? Иди в дупло свое. Ну и пойду. «Отпусти меня, сова! Без меня лети в дупло!» «Нет, человечек, ты понимаешь, ты весь серым ходишь, поэтому мне надо тебя поселить себе домой, чтобы мышек съесть тебя. Они, похоже, любят себе человек. И теперь с этого момента в дупле... Совы появился друг И его звали Максим Он был ребенком, который ненавидел с этого дня сов Ненавижу тебя, сова Лучше бы я дома сидел Понимаешь, теперь ты и правда будешь дома сидеть Твоя мечта исполнилась, человек Ты будешь дома теперь все время сидеть Блин, ну ладно, не хочу я все время дома сидеть Ну, ты же сказал, что лучше бы я дома сидел Вот сиди теперь дома В моем в совячем доме И теперь с этого момента Мальчик Максим сидел постоянно в дупле. «Сова! Я же не сова! Выпусти меня!» «Нет, ты сова! Маленький соенок мой!» «Хорошо, я буду совой!» «Вот, Максим, кушай мышку!» Что это такое? Пищит, кусает меня за нос. Это вкусный бутерброд, декадковый ротик. Бутерброды, я люблю! Безубый сказал Максим и проглотил мышку. И сказал, а почему бутерброд метер в животе пищит? Ну, понимаешь, это бутерброд такой веселый, который умеет пищать!» И мышка вылезла из задницы у этого человека. И получилось так, что Максим думал, что бутерброд перестал печать, потому что растворился, а мышка начал смеяться над Максимом и выгрызла дырку из дупла, и он вышел. И Сова говорит, «Ну, как хочешь, Максим, я тебе предлагал самые лучшие условия». И сова посмотрела, что теперь она будет очень хорошим людям помогать А это был фермер, который всегда и мышку в сове, и молоком напоит И полетела сова к нему «Привет, фермер! Привет, сова! Опять будешь мне помогать?» «Конечно! Иди к корове!» Полетела «Вот видишь, ты должна корове помогать! Хорошо, хорошо! Не как в прошлый раз!» Прихожу, коровы нет и тебя нет. И молоко выпито. Хорошо, хорошо, добрый очень хороший человек. Пойду помогать корове. Корова, тебе надо помощь? Му, конечно, надо помощь. Этот человек меня привязал, свободы лишил. Я хочу на свободу, му. Он очень хороший человек, но надо свободу. Конечно, корова, ты очень хорошая корова, и тебе надо помочь. И Сова перекусила веревку. Пошли, корова, гулять. Приходит фермер, а где мои животные? Ты очень хороший человек, но и раз... животные тоже очень хорошие. Я им помогла на свободу. А где мой огород? Огород тоже был очень хороший, и я его съела. Он очень вкусным был, поверишь мне. Конечно верю. Я его готовил для своей семьи. А где моя семья? Понимаешь, семья твоя тоже очень хорошая была. Теперь она у меня в дупле, понимаешь? Понимаю. А где я нахожусь? А где я нахожусь? Почему так тут темно? А понимаешь, ты очень тоже хороший, ты в дупле находишься. И здесь очень хорошо. Саван, отпусти на Халкас. Ну ты мне малышек давал, молоко давал, поэтому ты хороший, поэтому посидишь здесь. И приходят следующий день. Фермер уже ест капусту, которую под животом прятал. Считает, сколько дней прошло. А прошло уже очень много дней. Семья уже дома сидит, пьет чай, думает, когда фермер выберется из дерева. Этот фермер какой-то недогадливый. Он не знает, что из дупла он может выбраться, если будет изворачиваться. Сама, -сама его отпустит. Семья-то сделала, но почему-то не догадалась сказать фермеру. Он говорит, да, фермер, пусть сидит. Мы пока сидим его дом, пока съедим его забор, пусть он там сидит. И мальчик говорит, «О, этот забор хорошо сделан, на вкус!» Разрезал забор пополам. И говорит, «Мой папа хороший повар, он хорошо заборы готовит». Только мальчик не понимал, что если кору папа разрешает есть, не значит, что забор можно есть. Забор-то он берет, в сливки добавляет Забор становится мягкий-мягкий, как картошка вкусная И он кушает Это, конечно, странно и полезно Но забора и правда через пару дней не было Капуста кончилась у фермера Говорит фермер, ну ладно, наверное, пора выворачиваться из дупла, раз капуста кончилась Понимаете, я давно догадался, что можно вывернуться из дупла попросить сову Просто, понимаете, у меня капуста была, не хотел делиться с семьей Поэтому я ее ела, один, на семья думал, что я недогадливый. Уже приходит фермер домой, а где мой дом? Сова говорит, ху-ху, хороший человек, у тебя теперь новый дом, дупло мое. А твоя семья пусть идет новый дом кушать. И семья и правда уже ела другой дом, который приготовил другой фермер, который давал есть не только дом, еще и продукты. А тот фермер пошел в свою дуплу, которую сова, сова пригласила, и жил вместе с совой. «Сова, ху -ху, чего ты приготовила?» «Ху-ху, мужик, я приготовила тебя!» «Спасибо, спасибо, предная аппетит, «Спасибо!» И мужик ел сам себя. Говорит, ты хороший повар, сова Стараюсь, как не могу И мужик сам себе съел Мужику не было больно Он просто придуривался Он ел свои рукава, как будто а сова думала, молодец, мужик, он сам себя ест Как я, прямо, когда мне перья не надо съесть Мужик в это время сбежал Построил дом, пригласил назад семью И жил, как обычно Все обычно, пока сова не прилетает И все хорошо живут И все в порядке, пока сова не прилетает Сова прилетает просто хорошему человеку это был просто хороший человек который работал на железной дороге он просто хорошо ремонтировал поезда и сова говорит, хороший человек, помощь надо? Нет, Сава, не надо. После того прошлой помощи я дав... я выстраивал назад рельсы, выстраивал все дома назад и поезда, не надо помощь. Да ладно, человек, как такому хорошему человеку, который молоко не дает, нельзя помочь. Ладно, я помогу тебе. Но человек уже не понял, что она хухукнула. Она начала помогать. Смотрит, ах, а гайка лишняя. Человек, а ты понимаешь, что если этот поезд поедет, то из этой трубы дым пойдет? Это же очень плохо, природу загрязнять. Это очень ценный совет. Сова умная говорит. Человек говорит, да, сова, ты добрая, говоришь, хуху. Ну ладно, сова, если ты считаешь, что там так надо сделать... Хотя человек не понимает, что сова ему прохухок, говорит, делай. Хотя человек забыл в тот момент, что сова сейчас может все разгромить. Сова все правильно делает на свое усмотрение. Она не человек, она сова, умная голова. Поэтому она раз, разобрала поезд и сложила его по частям назад. Говорит человек, а это зачем? Понимаешь, а поезда загрязняет природу. Так правильней». Пару секунд отвернулся, человек говорит, а где вообще дома, а где поезда, где железная дорога, понимаешь, человек, природу загрязняют поезда твои, железная дорога портит цветочки, грибы, а твои дома, елки и растения всякие, поэтому так правильно, ты хороший человек, поэтому я тебе добро сделала. А где я нахожусь? Ты за пеньком ешь гриб уже. Я его пожарил со вкусом, с душком. Ладно, Сова, спасибо за помощь, и нервно проговорил человек, потому что он не знал, как он будет кормить семью, если его работы больше не существует. А было железных дорог около дома целых четыре штуки. Люди знали, что есть сова такая, умная голова, и уже сделали запасные железные дороги прямо для совы. Сова пошла, говорит, какая я хорошая сова, я всем помогаю, я всем дарю добро, хуху, -ху. и люди говорят, ой, господи, сова летит, и он дурным крестом крестится, чтоб сова ко мне не залетел, чтоб сова не залетел, не надо добра мне и сова говорит, о, человек, ты говоришь, давай добро, сова, хорошо, ты очень хороший человек в моем списке, поэтому добра тебе будет вдвое больше. Нет, сова, пожалуйста, лети дальше, ты говоришь, иди сюда, хорошо Так, у тебя машина крутая, смотрю Ты очень хороший человек, ты мне кормишь всегда вкусно Да, сова, чтоб ты ко мне не приставал И сова говорит Смотрю, у тебя зеркал много Это не по фэншую стоит Взяла зеркала и заменила она на, на деревяшки Получилось так, что все стек... зеркала стали деревяшками И зеркала она скушала Говорит, это вкусно Говорит, пожалуйста, сова не надо. И сделала из машины вертолет. И сел человек и говорит, а как рулить? И сова говорит, ты не знаешь, как рулить? Тогда сова съела вертолет. И получилось так, что человек поехал на соя. Говорит, хуху, ху ну теперь тебе нравится на мне? Спасибо, сова. Ты хороший автопилот. И Сова говорит, стараюсь для очень хороших людей И человек так был рад, потому что Сова только скажешь ху, -ху И Сова сразу прилетала и отвозил куда хочешь А Сова сама знала, что надо ему построить машину И построила игрушечную машину Он говорит, ну тебе же все равно, что у тебя машина какая ну, Железная, металлическая Тебе главное, чтобы была машина Да, Сова, мне главное, чтобы у меня какая-то была машина Ну вот, видишь, у тебя есть какая-то машина игрушечная но человек не понимает слово «игрушечное», потому что по совиному, игрушечному – это настоящее. И сова говорит, тебе же надо настоящее. Он говорит, конечно, а на совячьем языке слово «настоящее» «игрушечное» обозначает. Поэтому сова поняла, что сказал, и человек понял, что сова сказал. Говорит, спасибо, сова, за настоящую маршруту. А сова говорит, о, ты совячий язык хочешь?» Хорошо, вот тебе настоящая машина, то есть игрушечная на советском языке И говорит, спасибо, а как рулить? Она точно настоящая машина, научишься А если смотреть на советский язык, это точно игрушечная машина, ты точно научишься в ней сидеть Сова думает, ему надо машину, чтобы просто посидеть, стульчик такой интересный с крышей И полетела Сова Так, я помогла очень хорошему человеку и люди были тоже очень хорошие, они тоже очень любили сову, они очень хорошо помогли сове. Они разобрали ее дупло и построили двухэтажный дом, и сова не понимала, что это за фигня такая стоит, и съела эту фигню. И сова сказала, «Люди, а где мое дупло? Раздаела эта фигня ваша?» И люди говорят, не знаем, сова, ты очень хороший сова, понимаешь, мы тебе очень хорошо помогли. Они и правда хорошо помогли, подарили крутую башню, которую сова очень быстро смогла съесть. И сова говорит, ну ладно, люди, как хотите, посадила семено, семено э, дерев, э, от дерева, и получилось у нее дерево. И в этом дереве сова жила. И так помогала сова людям, и люди помогали, семена давали сове, чтобы она сажала деревья назад, и сова помогала, ела дома, ломала всякие машины, ломала железную дорогу. но все по фэншу делала сова. Она очень добрая сова была. И люди были добрые, вместо ее допла строили железный дом какой-то. И все в гармонии жили. И сова добрая голова. Ху-ху, Полина, а тебе помочь надо? Не, не надо! Я могу тебе помочь в любой момент. У тебя, смотрю, подушка не по фэншую лежит. Я могу ее разгрызть и на деревяшку тебя уложить. Надо? Не, не надо. О, это на языке обозначает надо, надо. Хорошо. хам хам Эй, куда моя подушка делась? я ее съела. От, вот твоя деревяшка, вот, ложись Зачем И сама... ты съела мою подушку? Вот, мой очень хороший человек Полина Рада Я полетела до Пло А Полина в это время опять купила подушку Лежит на ней, а выкинула И Сова говорит Ой, разбрасывается хорошими подушками И себе забрала На случай, если Полину опять встретит И Полина уже знала, что если Сова пролетит Надо уже заранее иметь подушку купленную Потому что ее подушка будет съедена и подложена деревяшка. Сова ложится спать. А, -а, а хорошо день прошел очередной. Я съела три железных дороги и съела два дома. Это очень хорошо. И помогла двум мальчишкам. Они не понимали, что делать с их машинками, да я же нашла применение. Я их съела. Полина, спокойной ночи тебе желает. А ты что совет желаешь? Спокойной ночи, Сова, чтоб ты съела мышь и подавилась. Хо-хо, я даже хороший человек, как ты... А еще чтоб ты нашла настоящую заводную мышь. Эээ, зачем? Заводная мышь несъедобна. Ну почему? Игрушечная. Ладно, пока, Полина, я спать. Вот тебе настоящая мышь. Не надо мне больше мышек. Я не ем. Вон она, нам Хорошая мышь. Ты че не ешь? Потому что я люблю мышек. Мышка, а ну беги. Ну вот, так и сказка кончилась. Тебе понравилась, Полина, сказка? Да.